Народ! Всем привет! Как вы поняли, это не простое видео, видео, в котором можно кое-что выиграть. И я сейчас скажу, что здесь можно выиграть. Кстати, подписки не нужны. Все очень просто. Сейчас я вам беру, что мы разыграем. Ну, конечно же, это не находится в этой шкатулке. Ну, кому оно нужно? Мы разыграем игровое имущество. Все очень просто. Мне недавно, буквально несколько часов назад, написали с компанией Калибр и а хочу ли я разыграть 15 пакетов по 3 дня премиум аккаунта. Естественно, я не смог отказать. И решил разыграть их с вами. Все очень просто, делаем всего два этапа. Точнее, призы на два этапа. Первую разыгрывается в розыгрыше, вторую на стриме. Чтобы выиграть 8, точнее 1 пакет из 8, который разыгрывается, надо сделать очень простую вещь. По данным видео поставить лайк, написать любой комментарий, абсолютно любой, хороший, плохой, не имеет значения, просто укажите в нем свой игровой ник. Все очень просто. Игровой ник, комментарий и поставить лайк. Никаких подписок не надо. Если подпишетесь, я буду рад. Если нет, это ваше право, это не главное условие. Все, 3 марта, воскресенье мы разыграем... Марта. 3 мая, воскресенье мы разыграем эти 8 пакетов, естественно, на стриме, в прямом эфире. Чтобы вы все видели, потому что у нас максимально все честно. Я уже сколько лет разыгрываю, ну, вроде бы, я не было. Так вот, следующий этап у нас будет очень простой. Я запускаю стрим и раз в полчаса один счастливчик получает один пакет на три дня премиум аккаунта. Все. Никаких сложностей нету. Мы разыграем максимальное количество из того, что у меня есть. Ну, скорее всего, даже от себя немножечко я тоже добавлю призов. Так что еще раз вспоминаю, в данном видео можно выиграть один из восьми пакетов. Это за лайк данного видео и в комментариях написать свой игровой ник. Ну, а также, естественно, заходите на стримы и... И ждите появления поста в ВКонтакте, в котором надо будет поставить также просто лайк. И также в прямом эфире я разыграю один, еще, еще один пакет с днями премиум аккаунта. Ну и самое главное, мне бы очень было приятно, если бы вы по данным видео написали пару слов для разработчиков в качестве благодарности за то, что они ну, поддерживают меня и делятся такими наградами, естественно, с вами. На этом все. Из своей маленькой скромной студии был Димас. Пока-пока. Удачи в розыгрыше.